Здравствуйте, в этом видеоуроке я вам хочу показать, как можно создать невидимую папку. Это дел... Эту папку можно создать, начиная от Windows XP до Windows 10, то есть на любой персональной системе. Давайте приступим. Первым делом мы будем создавать в моем видеоуроке на рабочем столе эту папочку. Прав... Нажимаем правую кнопочку по рабочему столу» пустому, выбираем «Создать папку». Следующим шагом нам надо э, переименовать папку, чтобы не было названия. Это можно сделать двумя способами. Первый способ. Нажимаем Alt и на числовом блоке клавиатуры пишем 255. Нажимаем Enter, все пропало. Второй способ. Это пригодится у кого не, а, ноутбук или нетбук. Пропишется в таблице символов. У меня сразу выдалось. Открываем. да. Здесь мы ищем, обычно он сам не находит, вот пустую иконочку выбрать, нажимаем Дальше, переименовать. и Ctrl V. Все, готово. Следующим шагом мы так, закрыли, по, нажимаем по папочке правой кнопочкой выбираем Свойства, здесь переходим на вкладку на Настройки, мини значок, выбираем пустой значок, ОК, применить, ОК. А, бывают такие глюки, что как раз как в моем варианте получилось сейчас первый раз то, что появляется черный квадрат Малевича. Это один из, один из наибольших частых глюков этого, этих иконок. Чтобы исправить эту э, проблему, а, надо просто перезагрузить компьютер. Ну то есть мы удаляем папку полностью. Удаляем ее вот чтобы ее не было, потому что... Очистить. Перезагружаем наш компьютер. Перезагрузки нашего компьютера мы создаем все, проделаем все те же самые действия. Давайте не будем пока переименовывать. Поменяем сперва значок. Набираем свободный. Применить. Закрываем. Еще может быть глюкая. Вы нажимаете применить и нажимаете ОК. После этого может произойти как раз тоже черный экран. То есть вот у нас все мы сделали, применили наш экран. Теперь нам осталось только менять текст. Мы убираем его, все. Наша папочка готова. То есть ее на экране не видно. Давайте я поменяю даже фон. Допустим, видите? При любом при смене экрана, то есть наша папка будет прозрачная. Ну, В эту папку давайте, допустим, кинем что-нибудь. Вот, для этого сделаем папку, которую визуально ее никто не сможет обнаружить, но программно, конечно, это все возможно А на этом видео урок заканчивается, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу, задавайте вопросы, если у вас не получается, появляется а, картина Малевича вместо этого Постараемся разобраться и помочь вам сделать так же, как у меня получилось моей скрытой папкой Всем спасибо и до скорой встречи.